Сегодня на рыбинского водохранилище приехали с друзьями. Макс тут уже все. За да, да. Запрудним помните по роликам в умбу приезжали, горбушу ловили. Сейчас в общем собираемся и уже будем снимать непосредственно на водоеме. Не знаю, будет сегодня плевать не будет. Но погодка вроде такая нормальная. Люди уже на рыбалочку гоняют. как марка называется у собаки? собакой? Балт Моторс а -а. Это а делают в Калининграде фирму Балт Моторс А сколько лошадок? Лошадок? Ой, Андрюш, я не помню, 15 или 13 а -а. Прикольно вот Такой он, не очень сильный двигатель Ну нормально, вот хватает а Рошла с... огонь и воду и Да, два прошла метра огонь и воду Без вода. фар, да? А? Без фар. Швары. А фары, да? Вот он. А, вот, все, видишь. Это... Чемодан был куплен в дубне за 200 рублей. Значит, развалился весь. А там что, инструменты, что ли, или что-то? Не, по жерлице. Складывать удобно. Ага. Ну там бежишь и с рыбой можно сразу складывать. Не, он битком жерлицами. У нас жерлицы на подставку таких. Ага. А, сегодня посмотрим Так, ну что, ребятушки, за приезд на первое место Надо по стопочке выпить Задобрить Задобрить Рыбинского царя водного Чтобы он нам рыбинку прислал Я же испугался, думал, водка не течет Ой, видал, мы ну, уже поймали, смотри Я уже с рыбы, лиса похоже, делала драла уже эту штуку можно взять потеряли, судака ловят, Дорка, можно взять, Всё, рыбу мы уже поймали, заснят, чулечки взяли нормально. Можно на неё попробовать, будет сегодня судачка. В принципе, уклейка есть. Да, подсадить это. мормышка даже можно покажу. Не, ну люди ходят ловят, я ни разу не ловил. Давай сольца сейчас прямо, чтобы жрать меньше хотелось. Ну колбаски достал, можно сразу достать мне стало есть. Все хорошо, вот этого и хватит. Хлеба надо и все и вперед. Махнем сейчас перекусим. Вот ну, хлеб только белый взял ты. Не, мы ну, черного взяли. У меня батя что-то. Там еще буха, по буханке. Бой, давай. Чайку надо ему. Батя все суетиться. Живцов набрали. столько рыбы нету, да? Сколько живцов взяли. За... <реклама> <реклама> так, чай Слушай, у меня херово держит совсем. Давай, ну его Давай, эта водка замерзнет. Я пить ее не смогу. Держи. Слушай, ну таких надо минимум три, наверное, глупить. Причем не закусывая. Ну, мужики, ну, давайте молодец, с приездом, Да, да. да. да. вот он, водокранилищий взгляд. Ну как, нормальная? Пока тепло. А то вам перегреется. желтый подпалил mm -hmm. на... да на севере пьяные у костра а нам короче вот за этот остров и вон туда вот в тот край здесь налога русло идет основной русло здесь 12 14 глубина там наверное, тоже 14 у трубы там 15 по там труба называется место узкое. И mm -hmm. вот там вот промоет. Вот, где там. впадает, и там, и там вот, а вот, вот рост, там впадает. Уран, блин. Mm -hmm. Там, короче, получается мощный омыш. Uh -huh. А напор воды, видишь, большой, старое русло Малоги вон там шло. А вот этот остров, цепучка, он, получается, держит этот набор воды, и вода уходит в тонкую струю, основная. Uh -huh. По глубине. Там-то поливы, там мелко. А именно основной напор воды, который идет там да он зажат получается угу. остров как бы тяжело размывается он довольно таки крепко а там глубины на какой будем сейчас ловить давай повторяй на какой я глубине думаю, что будем ставить от 20 сантиметров от 2 метр до двух с половиной да. можно и до 3 я тебе говорю может это сюда подойдет я несколько тогда... штучек можно но я, пойму, пойму. Меня. я Чем ближе пойму. к весне тем у нас нафиг рыба ну, попадается <WiFi> ну, Давай, давай За рыбалку Как говорится Ты счет будешь чай быть? Нет, я не вижу Сейчас сальца возьму, ребятушки Фу. Я просто что, этот флакон хочу здесь оставить так. А тот, который маленький или мы его давай возьмем, ты из него будешь. Ты это похеру холодное, не холодное. У меня пузырь еще лежит. А, у тебя еще и лежит? Сыбрал, да? Ты брал, да? Угу. Ну смотри. Просто я холодную не буду. А. У меня хоть... Ну что, давай по третьему. Давай, да, по третьему. И А то сегодня мы, видишь, 9 уже прославили. Надо хоть к 11 часовому успеть поставить. Ну, что, ребяточки, погнали. Собирай. Снега много, собака тяжко идет, а? да? Снега много, тяжко, собака тяжко. идет. Первый год такой. Никогда такого не было. Туда нет. и масса тоже добавляется, да? А тут уже разведены. А, нет, в двигатель не надо заливать масло. Нет, как бензопила. А -а. На базе бензопилы. Для чего техника дошла, да? <laughs> ага. Хорош. Раньше не знали, что такому-то На этом острове <laughs> всегда живут, а -а. Так батя показывал свой коловорот, которым он сверлил в детстве, как ложка, ёптай. Помнишь, пап, у нас валялся под Серьезно, вот такая вот, как рука. На железной этой приварена, нахуй, ложка такая. Самое главное, что он бурил лёд. модан для жерлиц у меня тот был немножко поменьше он почти входил блин. а, -а, -а. а и ты побольше ого какие у тебя жерлица растрясло пораспутались и... самодельные да а? самодельные самодельные да. Это труба 20-я, да, наверное? Да нет, не двадцатая, это, наверное, двадцать четвертая. Это и шланга резинового. Прикольно. А, еще и подставочки. Ой. Вот так. Где-то посмотрел, да? А? Где-то посмотрел, как делается? Вот он, можно ставить. Ага. Это я в интернете посмотрел. А, а. На платвичку, да? А, а, на... а нет, на я за этот, я за спинку. Как ты, ложь я не лаву не ставлю так. А -а. Я посмотрел в интернете Самый Блядь, наверх лезет Чуть пониже сделать здесь бензин кончился? Он сейчас пойдет туда, в ступсорке. Говорю, бензин кончился. Переход кода. Сколько туда сделал? А? Три? Да. А что, как ты сделал? Ну, на уголочек. Ну, мне хочется там помельче, а, понимаешь? Ну ладно, ладно. ладно. то бросила бросила до 4 метра отмотала и бросила павла чешую сняла Дэн поехал, загар у него там Я плохо вижу, Ваши, вообще. Нет, сошла. Автор... Она же загорелась, когда я завел уже и я ехал. Видел. Андрюшка, а у тебя есть пинцет? Нету. Нету, да? Да, а что сейчас пока не, не а? надо? А? Пока не надо. Вот. Ну, всякий случай, а то потом... И а -а -а. это, слышишь, что горю? Они от пиявок сейчас трутли. Я тебе говорю, а -а -а. на самый мели надо а -а -а. ставить нас. Ров. А -а -а. Ты, а, я, а я пустой, -мо, блин. Не, ну первую я мог достать, конечно. Чего она сошла, я не пойму. Я ее вроде подсек. Ну, подъезжаю. А ну подсёк, что там же какой был? Крутит хорошо. Уклейку. Да, ты уклейку же ставил? Бать, а? Ты уклейку ставил? Не понял. Уклейку ставил там? Ну везде уклейку три, по-моему. Ну я не помню уже. Где. Ну Уклейка это две нет. на самой мили, вот они. Ну да не мотала вторая. Вообще она стояла, Я Ну подождал. как у меня, наверное, так же подождал. Ну, только она размотала метра на два, да, за корягу зацепила. А, -а, -а. Вот. а первая хорошо мотала, прям подъезжает. И она так, знаешь, как взро... ну, крупная щука. А -а -а. Мелочь, знаешь, как мотать? А -а -а. вот так вот. А, а, -а, -а. это прям так. Чик, чик чик То есть она а -а -а. Я заметил, здесь вот щука такая интересная. Если килошники, они. Прям вот, блядь, как эти, сумасшедшие. А крупная она так плавненько мотает. А -а -а. Ее хватит, ее вроде подсек нормально, все, идет, все хорошо, блин. Подвожу, подвожу, барахтается, блин Бас сошла, Блин, вообще. Андрюх, попробуй повыше. От одна. А -а -а. Потому что вот берет вот так. А -а -а. Блин, а? Не, я настроил, не достал. Я... Первая это результативная вообще. Вторая это ладно. О, маленький да Я тоже он на балансирщик ребята вот такой пробую зелененький балансирчик не знаю ну одного маленького поймал кушка поклевок много долбит мелкая крупный бы он на рассел уже нормально Я поймал пока тут мы с Денисом угубляли <связь> красавца Первый ну да такую можно и, и на уху волос, так да можно на уху такую вот, новый тренул, ключ, а потом вот а -а. короче надо бегать искать его да? да надо искать но он где то вот здесь Андрюш, здесь надо я определюсь какой-то, так так, так, так, так, так, так ребятушки, загар. Не знаю, замерзли вообще. Погода испортилась, пипец, ребята. Огорайся, а это ты тут вставил, окуня вроде вставил. Не, не вкусный. А, акунь -а. он на той. Ты на нее, блядь, и не ходил. А это не укуп. Не, я на эту не ходил еще. Карасики. Это вторая. Это на мелководье вообще стоит. Я тебе говорю, 2 сработали. На самом мели, когда я ездил, вот в середине. А -а -а. Моста. Вот это сработало и вон та она. Приезжай сейчас опять, Так, ребятушки, ну, холостая была. Бросил. Мы сегодня жерлицы на ночь оставим, посмотрим, что завтра еще будет. Сегодня еще поставушки поставим на налиму, может быть налимчик активизируется. Ну она вот отмотала сколько, ну метровная. Сколько? Она просто стукнула. Стукнула, и все. стукнула и все. Ребятушки, смотрите, какого бахнул окушка. Заглотил пипец на. Еще был такой сильный удар, короче, я не успел подсечь, не знаю, что там было. Прям такой бух, как будто топляк повесил. Вот такой кушок. Так, ну на сегодняшний день мы вот так вот поймали. Вообще не клевало, ничего. Вот один нормальный кушок. И одного Андрей поймал. Да, четыре загара было. клевало, встало Четыре загара было, но мы не реализовали их, потому что она бросила. Не, а тумпащине. Ну да, вот такие. Да! тобой, Да, Ну да, вот такие. да, да, да, да, да, да, да, да, <с Scheisse> Я, садись давай толкнем. Что <счус> тебя раскуварило так? Так, ну что, ребята, второй день. Сейчас проверим, желится. Что тут у нас ночью было? Даже лунка не замерзла. Нифига. А что тут? Нет. Что-то, блядь, мелкое. Что-то что есть-то. Но... Фига он вымотал. На всю, как всегда. Налим. запутал, сейчас запутал а как он так взял и рыбу не съел? А не знаю, О, блядь, Андрюх, напутал, Давай, сейчас мы его. Поймешь, А как он зацепился-то? Не матерись, он на камеру снимает. Смотри, как заглотил. Хорошо. А что тут такие маленькие налимы тут, да? Да, да. Вот Бывает так. и больше. лес тут. И все. Больше двух Занимайся. я здесь не ловил. А так? Ух, заглотил-то. А вообще таких надо это подпускать а тут уже не отпустишь туда понятно тут не, уже... я имею в виду этим если инспектор подъедет ну а тут на заголову тоже что -то сделаешь так голову оторвал ему и лунку обратно так тебе малька оставить да карасика будешь ставить да сюда карася не как скажешь мне без разницы серебристого или своего ну, давай твоего попробуем так а этого куда У лунки оставлять о, даже это еще бегает, слышишь? Да? Не, не, не, не, не. Вон у тебя поверь, пора. Этот, вот, вот окунь, окунь, стать на окунь. Заебать. Андрюшку ну. Все, сейчас, сейчас, сейчас, я у нас глубину. Желанную. Так, пойдем дальше смотри Так, вот Занимай. сюда укладыва. Зарядил жертву. Окушком. А сейчас, ну то и вообще крючка не было. Как вот так получается, что крючка на не было? Уже какая жерлица, то крючка нет, то вообще на крючке ничего нет. Странная фигня. Шагай сразу, наверное, кто? той. Чтоб пошустрее у нас процесс шел. Давай. А, вдруг тебе там нажимка а, нужна. Ну да. Есть. Все, бегает. Хорошо. Бегает, да? Вот эту хрень рукой сделать. Вот. Отлично. Нет, здесь все хорошо. Я поехал тогда. Езжай, езжай, держи. Ну, леска есть. Просто сработка и все. Живая, не? Мертвый. Мертвый, да. Пустой, да? Да. Удар был. Я тогда к Да. У тебя есть, что -то есть. Ага, такой же. О, побольше. Побольше? Ага. Лука, посмотрю. Красавчик. Да, лучше сразу смотреть, чтобы он, блять, леско не заебашил. А, ты снимал? Да. Привычка. я ему разорвал. А -а. Рыбинка. На кильку, да, эту взял? На кильку, да. Это мы на да? Раз. конечно а? что говоришь ты на это за два или за один за один вот так. А -а. так очередная сработочка леска вся вымотана может быть что-то тут поинтереснее Чувствуется что-нибудь? Да? Пусто. Бросила бы. А леску всю вымотала? А, нет, что-то есть. Налим, а, наверное. Опять. Ну что-то совсем мелкое. Налим, наверное. А... Я там тоже не почувствовал когда-то. Совсем мелкое что-то. Налим. Я представляю, что у нас на поставушках сейчас ха ха Раз недолго. Так, Давай, правильно сматываю. осматривают? погоди. Да, да, на себя. Так, на да, себя. На себя. Вверх. Все, все правильно. А, ты мне еще-то достану? На, вот это. Давай. Запыт. Не квадрат, очевидно. Да, да. Ну, и в это, скажет, это... И тоже всего скажет что за Якубович у тебя там, да, на, на лимчиков студии а на удочку же он должен тоже брать на лимку да? на креветку его здесь ловят ага. не ну можно и на рыбку тут на креветку ловит. Да, по-моему, та же самая история Налим, да? Намотай, наверное, сразу Чтобы не перепутать Так. Либо маленькое что-то, либо пустое ага. А бывает, знаешь, как она еще отрыгивает То есть, когда долго не проверял Что, ушел? Да нет, я смотрю, это малек живой, нет. Он ее заглатывал от платвичка. А -а -а. Я трыгнул, но, по-моему, она живая. Нет, не жива. Да погоди, глубину, наверное, надо. Ну, да. Давай. Четыре этих кату. Четыре оборота с половиной картошки. О, а кунька Раз, кладись. два, три, четыре здесь? Так, а вот этот флажок как заряжается? Да, вот так туда Вот так туда? Да. Кунька решила нуля, да, да? Ну, ты что, это козырный живец Ничего не тут все равно нет Идём к следующей сработке. Пусто? Пусто, да. А, легко идет. Это щучья похлёвка. Скорее всего, зачастую. Так, что жопса не было там? Здесь, да? наверное, мелко. А что, сорвало же вес, нет, да? Нет. Очередная сработка. Думаю налим Ну да, я тоже так думаю Блин, как леска в мёрзость. Хорошо Сидит по-моему Ага, сидит давай, Смотри, давай Чтоб не запутать Я тут, ребята, на удочке тоже пробую, пока не колют. Сегодня вот налим один. Даже не заглотил, да? Ты просто не, держ... ушел, не успел срыгнуть ага. он бы сейчас срыгнул здесь одинарный крючок оседник а на лим на удочку же клюет тоже да на удочку на лим клюет туда а на удочку клюет на лим тут ловят люди но я не ловил ни разу ага. я только на поставушке на жерлице попадал ага. чисто случайно даже вот в марте были, ну вроде глубина там метра полтора. Считай, поднял там сантиметров двадцать-тридца. Все равно к... хватает а -а -а. на как бы. Надо фанерку менять. Вкусно, ничего нет. А -а -а. <с <с Два его, да? везет, да? А? Новичкам везет. 22 подтаушки. Ну что у вот меня везет? Блядь, белотал. Кишка. что-то. С ума сойти. 2 налима всего. Два налима всего. 2 лима. А что тут так мелко? Там. Да? Нифига себе на метр. Разница. А? Метр разницы. Не понял? Метр разницы, говорю. Там глубина. Там глубже. Здесь я говорю, вот пупочка вот этот. На нем тут и оконько и крутится. не понравилось, <сорить> Смотрите, кого поймал! <сорить> вот 3, такая 7, рыба. Какой шипастый, вообще. Я поймал двух ершей, потом поймал окуня, потом сидел-сидел, еще одного ерша поймал, и все, больше не слюешь, Пойду я по другим лункам. Даже кивок выпал, как он долбанул. <сорить> Даже кивок выполнил. Видел как думал, не, не. не видел? Не успел снять. Вот так. Чуть-чуть <смех> тут -чуть придавил их. Желудки-то пустые полный вы что-то некоторые с икрой, а некоторые наверно с молока тут попался сейчас наверное молочник хотя хуй может вообще пустой непонятно что. -то. просто непонятно О вот там опять ерша. на эту мормышку только ерши бахает ай-яй-яй постоит постоит оп подойдет как будто тут ты на еша прикормил на еша наверное мне прикормил вам и рыбенка. А? вот и рыбинского до да. да? да. бывает и такое бывает и такое андрюш нет здесь непредсказуемо Но. видишь ладно бы хоть мы не поймали а то другие люди тоже нихуя ну да или кто-то поймал говорили что да нет? там два три окуня он говорит три окуни на хуле месяц такой просто дать да колька сам поймал пять окуней епты такой профи спец. спец Смотрите, какого поймал. Ебать, ахуй Это, наверное, на самую маленькую рыбу я выиграл приз. Как эти соревнования по рыбалке есть, на самую большую и на самую маленькую. Блять, они тут их хищат, этих хищат. Без конца. Окуни не дают, куда идти, Ой, да не, это жша! Это как ж! Сколько их там на стадо что ли целое пришло? На юша, кстати, налим хорошо берет. Да, вот был бы ш поставить на налим лучше, конечно. Хотя он сколько крючков пустых первый, значит, налим и тот не хочет. Опа. опа опа Хороший. О! О. Это самый крупный, чтобы понимал. Ну-ка, покажи-ка. Ох! Походу пришла стада. Я даже не дергал, он повис, прям как этот. Может активизируется сейчас, а? Прям повис, понял? Как будто статка, это, как будто стайка подошла. Может быть, стайка подошла. Прям это, я даже не дергаю, тяжесть вниз пошла. Собирать жерлицы Сматываешь? Жерлицы пойду собирать Ну да, наверное, время-то уже около трех, да? Наверное, да Я говорю, Он начал снимать, значит, уже наверное. Так, ну что, ребятушки, закончили мы Рыбалку на Рыбинском водохранилище Сегодня очень плохо кривало Вот наш улов Столько мы наловили ну, это в основном ночью, да, наверное, сцеби? Самая крепкая глуходина. Да. Были да, подъемы, но они, короче, просто щука бросала их и все и... щуки мы так и не увидели за два дня, да? Да Ну, вчера, вчера мы да. поздно уже приехали, выставили, считай, 12 вчера часов Вчера пытались одну дотащить да. до лунки Одна была поклевка Многрамма да. на два, наверное, три, такая щучка А сегодня болт Но сошла, метра два не дотащила ну ладно, зато порабзделись, как говорится, получили Сверху удовольствие, швязын воздухом подышали, да. подышали. Я, тем И более, на новом там водоеме. Там мотало, ни разу не был. Может быть, весной. Вчера? Весной, ребятушки, может быть, сюда приедем. Может быть, будет лучше клевать. Я Причем думаю, клевало да. не только после у после нас плохо. После Да, после 8 марта. Клевало не только у нас плохо, а у всех рыбаков. У вот вчера вот спрашивали, там кто один оку поймал, кто два, кто три. Ну что, февраль месяц, что, ребята? Вот такая, ребята, рыбалка была Кому интересно, кому понравилось Ставьте лайки, пишите комментарии Всем пока А мы уже собираемся Всем пока, да? Скажите, всем пока